С гигантской концентрацией экономики в крупных компаниях мы имеем, конечно, феерические преимущества Москвы. 35 процентов всех вкладов населения это Москва. И вот пока у нас идет такая история, регионам будет, ну, невозможно догонять этот гигантский быстро растущий город. Каждый пятый рубль инвестиций идет в крупнейшую агломерацию страны.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 Простите меня, я не скажу недобрые слова, это уже не бедность, это близко к нищете. У меня есть дежурный вопрос, но я никого не хочу обидеть, мне очень интересно, как в ТВ с 41% бедного населения, они выйдут на плановый не то 15, не то 17. Но как мы статистически не снизим эту бедность? Люди-то будут думать по-другому. Они по самоощущениям смотрят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 Бесконечный поток трансфертов республикам Северного Кавказа не дает практически никакого эффекта с точки зрения роста. Не дает. Посмотрите уровень дотационности бюджетов городских округов. Это главные фактически налогоплательщики. Мы сделали это все, доведя до 60% практически. Тебе назначили на что тратить?